Всем привет! В руки попались форсунки OMVL Gemini Оригинальные и копия Хочу показать вам копию форсунок OMVL Gemini То есть это вот оригинальные форсунки приходят В таком варианте То есть форсуночки, Крышка, заглушка Крепление форсунок и монтажный набор. Вот такой. И демпферы крепления. Копия приходит вот в таком варианте. То есть тут сами форсунки. На первый взгляд никаких отличий. И жиклеры. Причем здесь есть жиклеры. Какой большой плюс, что там жиклер диаметр 1,8 Примерно 1.75, то есть они идеально подходят. Дополнительные жиклеры китайским форсункам покупать не надо. Это офигенный плюс. У оригинальных форсунок такого нет. У них обычно или нету жиклера, или а, в круче на 2,5. И если машина маленькой производительности, там, Лада Гранта, допустим, то нужно дополнительно покупать жиклеры 4 штучки. там По 50 рябчиков. И уже их. С маленькими жиклерами и уже их вкручивать зачем это официальный представитель делает дилер как бы оригинальные форсунки непонятно не проще сразу маленькие жиклеры сделали какие надо и все а вот на первый взгляд отличий нету но если приглядеться получается у оригинальных форсунок болтики идут под звездочку у китайских идут ну, может, не китайский, но, скорее всего, китайская копия. У копии идет под отвертку. На китайских никаких логотип идет еще на катушках. OMVL прям выбито. OMVL. На оригинальных такого нет. Все, больше на китайских никаких ничего нету. Нигде никаких шильдиков. Только вот здесь вот так намазано там что май 22 -го года производства там прям ничего не видно короче так не увидеть и все больше никаких на оригинальных форсунках там еще всякие начинаются мвл серия штрих-код дата производства вот там указана тоже не видно будет вот это первые в руках если покрутить а вот так прям один в один это только установщик а сразу сходу поймет, что где копия, где оригинал если форсунки уже будут стоять на машине где-нибудь, еще и в грязи, там вообще непонятно будет сейчас форсуночку разберу, покажу, что внутри сняли катушки, получается у оригинальных вот такие у китайских вот такие вот но это не интересно Разбираем Основной, Основное отличие это в пружинке. Вот оригинальная пружинка толстенькая, коротенькая. У китайской она потоньше и подлиннее. Хотя по высоте поршники одинаковые, по высоте одинаковые. У китайских еще стоит резиновый демпфер. Вот как-то так выглядит это все. Вот это Китай. Это оригинал. И пружиночки также. То есть, скорее всего, ну оригинальный поплотнее. Вероятно, что она там сломается. Что-то как-то меньше, наверное. Это быстрее выйдет. Китай. Копия быстрее выйдет из строя. Ну, сейчас кому-нибудь поставим, протестим. Кому интересно будет, через месяц, два, три пишите, спрашивайте. А так, визуально больше отличий нет. То есть, катушки одинаковые практически. То есть, так там отличий особо как бы нет больше. Если есть вопросы, пишите под видео, встречались ли вам такие форсунки, сколько они ходили, если есть опыт. Всем пока!